Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы проведем такой эксперимент. Вот я купил аргументы и факты последние, последние недели до 2 мая. Думаю, что мы с вами пролистнем ее и посмотрим, что же пишет нам самое массовое средство информации, как аргументы и факты. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Первая страница. Гвоздь программы как работает импортозамещение, и есть ли у нас гвозди, которые мы производим. Оказывается, мы еще гвозди завозим. Представляете себе? Ну, тут ответы такие странные, что у нас и гвоздей хватает, и завозят они, наверное, китайские, потому что они подешевле, кто-то на этом дешевле делает. Москва, крупнейший центр выпечки хлеба и производства кондитерских изделий в стране. Ну, естественно, в Москве уже с, с Подмосковьем больше 20 миллионов. Понятно, что тут крупнейший может быть не только в стране, наверное, и в мире. Есть-то надо чего-то, поэтому выпекать надо. Но хлеб-то в Москве не сеет, наверное, да? Ну, опять об ипотеке, что ребята, давайте покупайте квартиры, опять сгоняйтесь в города, о чем мы говорим всегда. Ребята, надо в деревеньку ехать, потому что на земле надо жить. Иначе нам удачи не видать. Академик Аганбегиан рассуждает об экономике и говорит, почему копили, а не тратили. То есть его вопрос такой. Ну вот он и говорит, а что это копили, копили, и вдруг у нас все накоплено, оказалось за рубежом 300 миллиардов. Долларов потеряли. И почему-то не вкладывали в экономику. Ну это вопрос кому? Я не понимаю. Тут, ну конечно много вопросов возникает. Действительно, вот проблема... Но проблема без ответа, кстати, остается. Проблема без ответа. Надо вкладывать в экономику, надо вкладывать. Я думаю, что и наши первые лица вкладывали в военное производство. И молодцы, делали это хорошо, потому что все-таки есть чем воевать. Вот следующее. Запад опаивает Киев, что его трезвит. Я, кстати, хочу сказать, что наше государство и при Романовых, и ранее давало народам малым, больше, чем брало у них, русская традиция отдавать больше, чем брать. Но это не англосаксонская традиция, которая брала больше у колоний, чем им давала, потому что они в нищете Африка, Индия жили ранее, да и сейчас еще последствия откликаются. Но мир прекращается, тот, который был колониальный, сегодня он переходит в новую стадию. Сей, молись, не бойся. но ну, Это про те граничащие с Украиной нашей области, на которые там украинцы посягаются и что-то э, там происходит. Да, конечно, там серьезная ситуация, но предлагают не бояться сеять. Вообразим, что Гитлер победил. Мнение чьё-то, правда, которую неприятно слышать на Западе. Рассуждение обоз... обозревателя перед 9 мая. Но ну, Всем известно, что Запад Перед э, войной пошел на сделку с Гитлером. Коллективный запад воевал с Советским Союзом не просто Германия. А Германия объединила коллективный запад. Напомним, Италия, Болгария, Румыния. Они воевали на стороне, извините, э, Германии. В том числе потом и Япония. Но Япония, слава богу, не вступила в войну. Потом потерпела поражение. До сей поры, кстати, нет... Мирного договора у нас с Японией. Мы ничего не знаем вообще практически про то, что использовали немцы во время войны. Я, кстати говоря, остановлюсь на том, что есть такой фильм «Телевидение для Гитлера» еще в 30-х годах созданное было. Ведь все технологии, которые мы сегодня, вот даже наши технологии пассивных антенн по защите от электромагнитных излучений, это же было еще в 30-х годах, когда уже первые телефоны мобильные были. Посмотрите фильм, телевидение для Гитлера. И они использовали все те технологии, которые были у Славяны Ареф и которые им с Тибета принесли. Вот что интересно-то. Но ну, в газетах, конечно, поверхностно так по вершочкам в глубину не лезут, просто обсуждают ту историю, которая, собственно говоря, основывается на скале истории. Ну и современные сто лет. Конечно, много мы чего-то не знаем, естественно. Об этом, говорит, и Караулов расследования свои проводит, и, говорит, Михалков расследования свои проводит. Ну, вот газетка, она повторяет многое из того, что есть в военном обозрении, если касательно там каких-то боевых действий. Готовы ли страны ЕС терпеть убытки из-за своих антироссийских мер? Ну, наверное, готовы, коль они идут на такие санкции. Какие-то санкции, кому санкции? У нас в стране все есть. Нам вообще пофигу. Александр Шентов задает вопрос: оцените, пожалуйста, биокорректор Васильева, БК-17. Ну, я такого биокорректора не знаю, просто могу сказать, что корректировать свое здоровье а, теми инструментами или устройствами, которые воздействуют на организм, нужно очень осторожно. Доза-эффект и прочее-прочее. Просто я не знаком. Надо почитать, что предлагает Василий. и что он. и что он корректирует, Но без осознания этой коррекции, извините, вы можете получить вред предупреждаю. Виктория Вик задает интересный вопрос: почему так мало подписчиков и комментариев под нашими видео? Значит, никто вам не верит. Уважаемые друзья, может быть, и не верит, но все наши доводы, аргументы и факты вот которые я держу аргументы и факты, подтверждены и научно. И историей самой, и наследием, и моим личным опытом. И никто возразить на наши предложения, исследования до сей поры не может внятно. Но, видимо, правда очень тяжело доходит до сознания. Поэтому неинтересно. Интересно, наверное, вот скандалы почитать. Продолжаем читать, листать газету «Аргументы и факты». В малороссийском подворье завершена реставрация. В малороссийском. Чьи палаты? Ну, много в Москве делают, да. Но только, извините, архитектурная среда в Москве стала, извините, поганой. Вот эти вышки, вот эти дворы, скучность, это безобразие. Угробили Москву, это мое личное оценочное мнение. Вот Краснопресненская вот эти Москва-Сити, это что сделано? Я сегодня, кстати, еще раз ехал. Вот эти кривые дома, высоченные. Это агрессивная среда архитектурная, формирующая искаженное представление о миро, мире, который нас окружает. И каких детей мы будем воспитывать вот в этом безобразии архитектурном, как вы считаете? Кстати говоря, об этом пишет в книге «Живые поля архитектуры» академик Лимонад, архитектор, который строил Олимпийский дворец, который находится на проспекте мира, и вообще очень грамотный товарищ архитектор. Кстати говоря, все архитекторы это знают. Что такое агрессивная среда архитектурная? А что это я вам коротко скажу, бетон, стекло, у вас глаз не отдыхает, у вас не на чем зацепиться, нет осмысления того образа, который передает архитектор. И вот эти искаженные формы создают энергетику и информацию, которая вредно влияет на организм человека, и люди болеют. Вот и все. Ну и тут в заключении пролезнем еще. Тут, конечно, много можно чего почитать. Руси гусь за полторы копейки. Какие приключения переживали цены и зарплаты в разные эпохи. Все о ценных, о зарплатах, о духе, о духовности. Ничего. Открытие, которое изменит вашу жизнь. Это о здоровье. Ну, о здоровье тут много чего. Луна на всех. Родина в тур зовет, конечно, отдыхаете, где-то, может быть, куда-то есть. Ну, это тоже интересно, наверное, люди привыкли отдыхать сегодня. Ну уже, я думаю, отдых немножко прекращается, потому что идет, э, как мы ранее говорили, война с Западом и охотники за привидениями. Кстати, вот о Мессинге интересно, но тут смешной комментарий, э, что лежит в основе... Э, предсказания, мистический дар или тонкий синтез опыта и знаний. Уважаемые друзья, вот это опять скатывание на материалистическое понимание тонкий синтез опыта и знания, да ничего подобного. Мы окружены различными мирами, которые, знаем мы этого или не знаем, живут рядом с нами и есть между нашими мирами вход и выход. И вот Наше, к сожалению, закрытое сознание, закрытая душа не позволяет нам общаться с этими мирами. А для того, чтобы общаться, вы должны духовно развиваться, идти по духовной лестнице развития, которую мы, кстати говоря, на ведической концепции здоровья вам даем. И чтобы вы научились, как идти, куда идти, и не задавали глупых вопросов, и охотятся за привидениями. Привидения вам по башке надают, а вы с ними ничего сделать не сможете. Ну и что, вот в итоге, хочу <laughs> еще раз подчеркнуть, конечно, газетка «Аргументы факты поверхностно освещает много-много разных-разных событий. И это все настолько, опять-таки, тривиально, неглубоко. Не затрагивает внутренних процессов, глубоких происходящих в нашем обществе. Не затрагивает идеологические и моральные Основы, на которых мы должны развиваться. Поэтому я считаю, что вот хорошо, конечно, газетка. Я ее, наверное, за три года вот первый раз еще раз купил. Хорошая газетка. Но ее лучше надо свернуть и в печку бросить. Лучше будете спать. Всего хорошего. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал. Делайте комментарии, задавайте вопросы. Отвечу. До свидания.